Маша давно левея на мечты. Как просто оказалось помочь. Но тот подкачал муж. И снова потухшие глаза нет сил, нет смысла. Начинать. Пробовать, экспериментировать, познавать. Но Маша откладывает. Хватит. Нужно попробовать. Иногда вы просите поделиться историями тех, кому я помогла. Понятно, я меняю имена и подробности, но оставляю суть проблемы, ситуацию и сам результат. Сегодня про то, как Маша начинала. Маша давно лелеяла мечту. Она крутила ее в голове, когда укладывала дочку спать, когда муж мирно посапывал рядом, когда она мыла посуду или стояла в очереди. Это стало навязчивой идеей, но Маша откладывала. А решилась попробовать только когда поймала себя на мыслях, как она раскраивает замшу для сумки в момент, когда муж шептал ей что-то страстное на ухо и уже подходил к своему оргазмическому финишу. Хватит, нужно попробовать перенести идеи из головы в реальность. Или она в какой-то момент сойдет с ума, подумала Маша. Тем более ум был переполнен выкройками, вариантами, способами, застежками и прочей атрибутикой творца сумок. И первым, с кем она поделилась идеями, был муж. Первым и последним. Потому что он долго молчал, вздыхал, а потом перечислил неоспоримые аргументы против. И Маша согласилась. Мне она написала через год, жаловалась на нервное истощение, говорила, что не хочет жить, неинтересно. Муж даже сводил Машу к психотерапевту, добрый человек, и ей прописали таблетки. Но она не решилась их пить, прочитав, что от них еще хуже. Умная женщина. Подруга посоветовала найти психолога, чтобы решить проблему, а не становиться овощем для удобства мужа. Мудрая подруга. Конечно, мы начали с сумки. Я потребовала купить материал, сделать выкройку и показать мне фото с первыми наметками. Маша заметно повеселила. В следующем письме она уже рассказывала, что мечется между двумя застежками. Какая из них больше подойдет? У нее появилась энергия и интерес. Как просто оказалось помочь, радовалась я. Но следующее письмо Маши было пропитано отчаянием. Снова включился муж. Предъявил претензии, что она занята своим новым хобби, забросила дом, ребенка, не уделяет мужу должного внимания. Вот интересно, что лучше? Смотреть, как чахнет близкий человек, сидит, уставившись в одну точку. Тоже, кстати, не особо участвует в жизни семьи. Или видеть горящие глаза любимой женщины, которая возрождается к жизни после года умирания. Или все-таки ходячий труп рядом удобнее? Так и хочется сказать, да она только дней пять как двигается. да это ей эту сумку дошить. Может, получится убожество, она сама глянет, плюнет и забудет. И направит свое творчество на ближний круг. Было бы что направлять. Может, получится шедевр. Тогда начнет творить, продавать, денег прибавится, легче семье станет. И тебе, лопауку. В конце концов, творчество – не жесткий бизнес. В нем женщина расцветает. А когда она расцветает, она и жить хочет, и любовью занимается с большей охотой. Мужу, кстати, счастье. Но сама Маша буквально опала. Никакой силы, чтобы себя защитить. И снова потухшие глаза нет сил, нет смысла. Мы проделали практику, где прошлись по жизненным ситуациям начала. Ну, чего бы то ни было. И уже через минут двадцать Маша рыдала от воспоминания, как мама призналась ей. Папа сказал, что не вовремя я забеременела, что надо делать аборт. А я согласилась и пошла на чистку. Прости меня, дочка. Маша осталась жить. Как-то свернулась комочком, зажалась и спряталась от смертоносного инструмента. Значит, нужна была эта душа на земле? Может, и вправду для сногсшибательных сумок? Не знаю. Но без них она явно отказывалась жить. Маша знала про этот случай, но забыла. Два самых близких человека отказались от ее права на начало. Папа запретил, мама молча согласилась. Именно этот сценарий Маша разыгрывала в своей жизни. Она плакала и вспоминала, как еще в школе хотела бежать в марафон. Тренер отказался взять ее в команду, а ведь у нее был второй результат по школе. Она пошла классно, но та сказала, тренеру видней. И снова тот же сценарий. Теперь муж запрещает твориться, и соглашается без препирательств уже сама Маша. Хотите, скажу, что будет дальше? Убийца ее творческого начала поселится в ней самой, и через несколько лет она сама запретит себе все, даже не начиная, и согласится с этим. Муж только отражение. Он встраивается в сценарий ее внутренней схемы и выполняет свою роль. Подробнее про первую матрицу и то, как на нас воздействуют негативные и позитивные моменты в ней, смотрите в одном из видео серии ⁇ стас рождения ⁇ Маша продолжала процесс, плакала, проживала эту спираль, уходя все глубже и глубже, явела ее и надеялась на силу ее души. Ведь именно душа обладает бесконечным творческим потенциалом созидать, когда воплощается на Земле. И у Маши есть единственный шанс, как и у вас, заручиться поддержкой именно этой силы, раз даже родители не поддержали начало ее жизни. Это глубокий процесс воссоединения. Мы бережно собрали по кусочкам и разбитое представление своей значимости. Конечно, на то, чтобы эти кусочки стали единым целым, понадобится время и достойное обращение со своими интересами. Понадобятся силы, чтобы очертить и удерживать свои границы. Но сейчас, когда мы открывали правду сценарной игры, выдавливали гной застарелых обид, в том числе и на себя саму за невозможность отстоять то, что важно, сейчас творилось истинное волшебство. К Маше возвращалось право на жизнь. Начинать, пробовать, экспериментировать, познавать, открывать для себя и открываться новому. Узнайте, как вы рождались. Сравните с информацией о базовых перинатальных матрицах, и многое прояснится. А я помогу, чем смогу. С тех пор прошло больше полугода. Маша шьет сумки, и у нее есть покупатель. К сожалению, муж не перенес этого, они а разводятся. Правда, у Маши уже как два месяца с ног сшибательный роман, поэтому развод ее с ног уже не сшибает. Я думаю, что хэппи-энд был бы возможен, но тот подкачал муж. Он уцепился за позицию пессимиста и обесценщика, и тупо отказывался посмотреть на себя. Но чем же ему выгодно изо дня в день играть эту роль? Наверняка в ответе много боли. Уверена, у него своя история рождения, и, судя по поведению, крутые проблемы во второй матрице, на этапе схваток. Но это его жизнь, и не нам судить. Тем более, что Машина жизнь как раз только начинается, и в первый раз без родовой программы. Даже мужчина у нее занимается в бизнесе стартапами, вот уж точно отработала на совесть. И дай Бог всем начинающим поддержки близких на этапе начала, силы смелости, чтобы продолжать. А вам знакомы сложности в начале реализации задуманного? Страхи, задержки, постоянная подготовка, запреты, отсутствие сил или идей. Хотите ли вы что-то изменить? Пусть вас поддерживает знание, которое есть внутри меня и может стать вашим переживанием. Прорваться через программу родового процесса возможно. Стоит только приложить усилия, но без напряжения. С вами была Наталья Качанов. Желаю вам легко начинать.